Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о терке Таджимы. Буду сравнивать ее с обычной теркой. Раньше я пользовался только такими терками, теперь я пользуюсь только такой. Мое мнение, сразу забегая вперед, этот инструмент должен быть у каждого. Я сейчас расскажу о всех преимуществах. История приключилась такая, что я почти год назад приобрел эту терку, Ну, просто мне понравилось, что есть разный зуб, вроде как размер какой-то, но ну интересно, дай попробую. Я попробовал и не ошибся. На самом деле, когда я начал работать, у меня было... Всего там два-три преимущества которые я мог назвать сейчас я проработал ей почти год и она стала моей основной я сейчас объясню все что чего и как по пути скажем так значит в чем разница в сравнении это точит в одну сторону терка только в этом направлении она снимает. В этом все она просто гладит. Это трет в две стороны. У этой есть зуб разный. Есть очень крупный, есть мелкий. И есть еще боковая насечка. Тоже в некоторых моментах удобно. То есть эта терка может выполнить все задачи значительно больше, чем эта. Я сейчас все поясню. У этой широкое полотно, но оно может, его нужно держать, руками придерживать, где что как, когда трешь. У этой, если трешь большим крупным зубом, вот эта полочка очень прекрасная, она заходит и все она никуда не дает ей выпадать можно как одной стороной так и другой если необходимо сделать от этой скажем так будет мусор собираться только здесь и будет очень много просыпаться мимо то это если я возьму вниз разверну мелким зубом то она будет собирать в себя у меня здесь есть три листа этот лист он это просто крепкий гипс это обычный гипс а это гипс для душевой они все разные. Вот этот гипс, кто не видел, как делать три отверстия, три способа сделать отверстия, как обойти трубу. То есть посмотрите, видео очень интересно, и многим понравился третий способ. Но сейчас не об этом, а терке. Смотрите, преимущество. Трет, она значительно больше, снимает значительно лучше. И разница вот как раз-таки на разных гипсах. На мягком. Это будет тереть вот так. И видите сразу отличие. Она заворачивает бумагу. то Эта терка будет уже, если я возьму крупный зуб. Она будет в две стороны. И видите, что происходит с бумагой. Она бумагу тоже обдирает. То есть это достаточно удобно. То есть настолько быстро она стачивает. По сравнению с этой. Это просто, ну, тут зависимости насколько новое полотно будет. Но она всегда будет бумагу заворачивать. По сравнению с ней. С нее очень мне не нравится выбивать постоянно. Я не люблю, чтобы мусор был раскидан. Поэтому вот с нее вытряхнуть проблематично. В зубьях находится много, остается мусора. Вот, смотрите. Дальше здесь есть... Ну, вот зря сделал. Ладно, давайте посмотрим. Крепкий гипс как труд потому что в разнице будет очень сильно разница будет значительная. вот видите сразу крепкий гипс и все уже напрягаемся и только вот я к себе все либо мне нужно развернуть от себя и тогда только от себя будет тереть то эта терка она трет в две стороны вот как раз таки сейчас потер сейчас покажу бумажку вот этим мелким зубом очень хорошо бац вот так и все и сделал вот и все отлично очень удобно значит что нравится мне в плане работы и мусора я тру если разворачиваю мелкой теркой вниз то, -то тут получается внутри как кармашек и вот смотрите как она трет она влево вправо работает и вперед и назад и мусор значительно меньше летит вниз вот, он собрался, у меня стоит либо пакет, либо ведро, где я могу вытряхнуть спокойненько, и все, и не разбрасывать. Соответственно, этой подтереть немножко. Вот. Это очень-очень удобно. И вот как раз-таки это преимущество, то есть быстрее она получается за счет того, что зуб очень крепкий, ну крупный, я имею в виду, и он ну, позволяет тереть в обе стороны Единственный минус, если будет у вас влажный гипс, то тогда будут налипать, ну, скажем, бумажка на зубья. Это будет неудобно. Но это, опять же, это исключение, нежели правило. Вот, так что полочка вот эта хорошая, не выскакивает ни влево, ни вправо. Мне это очень нравится. Плюс вот это мелкий зуб здесь и на торце. То есть, в принципе, этой теркой можно выполнить абсолютно любую задачу. Она трет боком угол какой-то может сделать, то есть когда необходимо что-то дотереть, ну, скажем, трешь по прямому, ну в каком-то там проеме, да дотер и самый край не можешь, то разворачиваешь поперек просто чуть-чуть подшлифовал и все, все готово, то есть режет отлично вообще. Значит, дальше, давайте посмотрим. Как они будут работать на влагостойком? Влагостойкий самый крепкий гипс. Так что, ну здесь вообще она как, как по одному месту ладошкой гладим, гладим и гладим. Вот, то есть действий много, а толку не очень. И берем вот опять же крупный зуб, беру и вот вперед-назад и погнали. То есть дербанит будь здоров. То есть, опять же, мусор можно вытряхнуть. Краешек почистить есть же. То есть, очень удобно. Давайте посмотрим, как это будет почищать краешек. Ну, это капец, конечно. Вообще день и ночь. Это тоже почищает, но уже все-таки не так удобно. Но, ребята, Самое-самое главное преимущество и скорость, я вам скажу, что ваша скорость в разы увеличится, это как раз-таки каково действие. Раньше получается так, что я работал, у меня со стороны пачки с каждой лежит по одной терке такой. Как правило, положить особо некуда на что-то, либо там тумбочки все заняты, либо что-то такое. Ну, иногда бывает, там привесишь куда-то, ты видишь ее постоянно, то ты работаешь на одной стороне гипса, Потом переходишь на другую сторону гипса, и, соответственно, ты ее ищешь. На это уходит тоже время. Если взять это, ты в день ее искал, ну, минут 10, там, или 15, да, то умножить на месяц, то получится ты, как бы, в поисках этой терки находишься какое-то количество времени. Плюс ко всему, вот преимущество. Давайте я вам сейчас покажу просто, как в реальности. Если встать и в карман, вот эту, все, я ее не могу, она мне неудобна. Она мне будет мешаться. Да? А эту я бац в карман. И все. То есть я себя сейчас приучил так, что я поработал, потер гипс. То есть движения какие? Если... Ну я чаще всего вниз разворачиваю, потому что мусор собираю. То есть что-то я подточил, я ее вытряхнул. Вытряхнул и положил в карман. Дальше. Я понес лист. Куда бы я его не отнес. Бывает так, что лист прикладываешь и получается, там допустим, верх и низ надо чуть-чуть подточить, там пару миллиметров убрать, не лезет слишком плотно, либо какой-то угол что-то плотное, ну чуть-чуть неровно может быть подрезал или еще что-то. Терка всегда при мне, я подтер, встряхнул ее на пол, пускай же мусор, положил в карман и пошел. Все, когда я работаю вокруг листа, бегаю где-то там, делаю что-то, мне не надо думать, где она находится. Она всегда у меня лежит в кармане. В этом и есть преимущество. Самое-самое большое. Это ее размер и мобильность. Вот нужно себя просто приучить к таким маленьким вещам, которые позволяют именно экономить работу. Экономить время и выполнять работу значительно быстрее, чем другие аналоги. Это не позволяет такого. И она неудобна. Она мешается в кармане. И где-то будешь цепляться. Эти я тратил, получается, больше времени. Сейчас с... Этой теркой вообще идеально для меня. Я вот как бы чем дольше работаю, да, это вот как раз таки опыт и профессионализм, да. И как он, почему я говорю, что важны повторения. Потому что когда я ее приобрел, когда я даже попробовал, у меня было несколько преимуществ. Дальше у меня на сегодняшний день просто она вытеснила все. И никто никогда вам не расскажет, ни один человек, который продает терки, да, или рекламирует их, как они работают и так далее, там объяснит какие-то вещи через полгода, поменяется ли его мнение. Я уверен так, что в том, что через полгода я смогу про нее рассказать еще больше. Я потому что постоянно что-то меняю, что-то анализирую и думаю. Поэтому, ребята, это Most Have должно быть у каждого, кто занимается гипсокартоном. Покупайте и не парьтесь. А на этом хочу попрощаться. Пожелать всем удачи и до новых встреч.